твой персонаж откуда взят а а футболист что ли нет я чисто это как же получилось да. а короче вот это а гугли типа мексиканец и я тогда в этом понял когда ара начал стримить ара рушит понял не знаешь ара рушит там допустим антонио монтонелло когда в нашем штате были. Ну, ну когда ару, Виктор ару, еще выиграл. Я помню, да, я помню. Вот. И когда они начали, ну, да, стримить, я не смотрел. Потом же это включили вот эту вот платформу, это Steam, другой, как она называется. блять, я уже забыл. Короче, бесплатно раздавали игру, тогда я по ссылке, короче, Ара зашел, короче. И у нас семья была Лос-Зетас там. А, Лозетов, матёр, Это Дез. Ну, Дез там Серега был только Дез, блядь. Нет, так Лозетас это и есть Дез, они переименовали. <сёк> Нет, э, Ара вообще обиделся, его типа кинули, вот этот Серега, короче, его кинул, блядь. Он на Серегу переписал всю хуйню, короче, блядь. Он, короче, без нихуя, короче. Ара, я так понял, остался, блядь. Лозетас, а не Дез. Серега был у нас Дез. Серхио Диас, он был. Руслан там с я ним знаю. еще был. Сначала да, поставили Руслан. Руслана, мартинос он был вообще. -то. Руслана поставили, потом они вместо себя... Этот, э, Ара поставила это. Руслан был Мартинес, блядь. Гектор тогда... А да, я ее знаю. Вот. И потом все в Диаса переросло. Понимаешь? Ну, так я тебе что говорю, я говорю это. О -о -о. получается, Лозета за Диаза Ну, твоих поставил, типа, Арам, типа, ставьте, ребят, ну, короче... Ну и в итоге нихуя, короче, понял. Мы с там разделились. Я так, в Монтанелло итоге двойник, вот, что означает? А, мексиканцы, типа, мексиканцы они брали там мексиканцев. Я в Уголе забил, короче, там мексиканский нормальный. Я, Алан, по-моему, воин, там, герой, там, супер, пупер фамилия, там, Роль. Алан, там, война, война? Ну, фамилия. не знаю. Короче, так вот от фонаря сделал, да и все. А ты гу, блядь. <свят> я его что спрашиваю. Ты же знаешь, почему я его спрашиваю? Ну, футболисты, да? Я какой футболист. Танкиз, блядь, есть, да. <свят> Ну вот, Алан Герера. Я посмотрел, фамилию распространен. Ну, какой-то там воин да? по-моему, или Герера. Короче, Google, Google помощь. Создал персонаж. Пацаны, у вас сейчас морской бой еще идет? Или больше, или... Ну он у меня, короче, Ох, старый пипец, он у двигаться персонаж, ему, блядь, 80 с чем-то лет. Файтимся, ну, что? А, я... Джек, сколько тебе лет? Мне 80 где-то с чем-то, блядь, прикинь, я дед, блядь. Я не знаю. Ну, я сейчас скажу, сколько мне лет. 84, блядь. Нихуя вас. день. Ну, вот. А мне меня 78. Нихуя мы тут все старики, блядь. У меня адреналин такой играет, млядь. я уже почувствовал. А да, да. я тоже так люблю, <свят> <У> меня тоже начинает. <свят> да. Когда толпой, да. это, <свят> Вкус уто почувствовал уже я. И, блядь, после этого, короче, как бы... А, людей а сегодня, чего-то они не собираются. Ж, типа нельзя грабить, там из-за того, что типа Савин может прилететь Чуть Чего Че, че? Грабить нельзя. Откаты как ты думаешь, включать или мы, мы не в да, да. случайно? Или мы тоже типа партизаны, Нет. короче, откаты нахуй не нужны. А мы будем что-то? Не забываем, не да. включайте откаты, откаты обязательно, да. Может потреп, Мне тут раз админ прилетел и потребовал. Я когда меня тогда читер он говорит, говорит читер говорит по парашютным ты чё, дебил, говорит, какой я тебе читаю? А мне такой говорит, вы, короче, фраку оставили без лута, короче. Показывает, у вас есть откаты, говорит, да, есть. он такой, ну показывайте. Я ему показываю то, что я в кустах спрятался, короче, до минут. А потом прыгнул в воду и залутал их не парашют. А они mm -hmm. да и убежал, короче. А, я потом они меня растулили, короче, мы спали одишники пожаловались я понял, ребята, можете это, а как можно это? Будто как не заливать там через браузер вот это все, короче, открывается. Можно сразу? Это... Получение и помощи. Заходишь заходи. и демонстрировать экран, да, типа? Да. И да, да. да? Ага, да. понял. Но не всегда админы отвечают. Бывает такое, что они тупо впадло, и они в тебя О, планируют. смотри, желтый-желтый поехали. Не вижу. Вон, вон, сзади проехали. Они нас видели? Толпой, они. Не-не-не, они нас не видели. Они на заправке а стоят. На кто на Маре? Блин, хороший отстал, да? Угу. Фу, боже, вот принесло. А кто на Маре? Ой, на Маре. Минато. На, на Вакосах? На, на Вагас. Не э -э -э. да. Синдикаты. Нет, это там Апачи. там нет там шелби. шелби. Ну да, шелби? Да, это да, они сейчас... Шелби, и шелби это и есть синдикаты. Они переименовались. Там же еще Апачи, блядь шел бы, по-моему, везде они были, во всех, короче, фразах. О, это кто приехал? Витас? Что за Блять, не видел я. Где? Где ты смотришь? на Он по сторонам смотрит, где Ребят, не сильно это грузит вот это сбоку шумы если что. Если что, скажите, выключи и все, я выключу. Вот кто-то едет. Вон он, желтый, блядь. Он. Нас спалили, блядь. Отъедем. Да-да-да. Тихо, тихо, тихо. Нет, нет, он нас не спалил. еще не спалил. А, он просто едет. Да он вообще на какой-то... Это что за машина? Налички какой-то. Ну, он, на но он, Но он, он видит, что он в Теру-то не заехал. Просто он как бы... Скаутит Отскаут, может. Скаут, да. Последний скаут называется. Ну, 9 минут, поедем потихоньку. Мы их можем на понт, кстати, взять, они же не знают, что у нас их устало. Как? Ну как, так, заедем, они а испугаться, типа, они заехали туда, убегут там и вниз, и поплыли. но мы так и сделаем, и в 9 часов хуяк на остров нахуй. Э, а с какого ранга можно лутать? Слушай, Джек. Ну если я пятерка, значит ты тоже можешь. А с двушки сделали? А, смотрите, Джек, а если мы вот вот гаражи есть, да, вот с, горы, мы, с горы на ближний остров, если мы на машине скатимся нет, и нет, туда нет, полетим, нет, короче. Нет, нельзя нет, нет. массовые нарушения сделать. Ну я, короче, блять, фруктовую овощи не выложил, я сильно лутать не буду, я буду прикрывать и сушу ребенка. Бля, вот выйди в машину, загрузи. Багажник. Да? Можно так? Да, потом заберешь. Обыскиваем, уже сейчас ну, да. открывать будем. Угу. Запомни номер просто у машины. Потом после МБ заберешь. Так, МБ завершено. Садись, садись, Алан, садись, пускай. Сажусь. Нам бы всех надо заехать. Пацаны, ответьте в этот, в рацию, там хаст спрашивает, на морской бой ездил кто. У меня я рацию отключил, вообще ну, ну не в рацию, а в чат. На э -э хочет? Ну спрашивает, на морской бой ездил кто, отпишитесь что-то. Да. да потом мы отпишемся, блядь. Нам ч, до этого что Ездили и ездили, блядь. Видишь кого-нибудь, Витас? Нет. Я не вижу. Мы в да, территории нет. уже он, он туда съезжает на ближний поедет. Бля, мы, мы. рано приехали. Нам мы в теле, пока посмотрим. Ну, не, ну в машине это не варя, нам надо выйти. Потому что машины помнят, Может, вас, о, Может, это, Джек, мы поплывем на этот, на, на средний, они а на ближний. На ближний они первый первый не, мы будем первый, я тебе говорю, мы будем первый. А вы бежали пешканусом туда быстрее. Пушки в, кор... в этом берите в руки. Вот отряд. Ну, Бади, мы бы еще навык прокачанной. Вносливость я а был обзаединист. Тихо-тихо-тихо. А ну, на цел побежать и нет. Ты что, пушки а прячем плывем, Джек, да? Да, да, да. да, да, да, да. Я Вон они поплыли уже, Джек, блядь. О, что за хернё? Подожди, подожди. Вс, снимайте, не показывайтесь. В админ нап написать надо. На, напиши. Да, тогда только на. Тогда на, на, на дальний тогда просто поплыли. Джек, пиши, пиши, пиши. 20. На средний тогда погнали. Погнали, погнали. Уже 1 минут. Ты написал? Да. От первого лица, да, лучше, Жек? Да, да. Под водой плывить. Ага. Смотрите, что у вас не спали. Роз собираемся, алло, гараж, прием. Вот черти, блин. Плывут. вот. Да. Придется их растурить. Над, над, над, над, на, на среднем? Да. Слева заходим, они справа. А я за вами плыву. Угу. Блядь, ну я опаздываю, ребят, за вами. Честно говоря. А вы сейчас Чуть-чуть опаздываю. Подожди, я Джек. Быстрее хелпаните, быстрее а, поднимите. По бегу, бегу. Они остановились. <свист> Парашют сразу не забегайте. Я забежал. Пошла, Они да, ж... Быстрее на другого остров скочим. Да, да, да, да, да, да. Красиво делаем. Погнали. А вы там пластины забираете? Да нас -а. пять человек. А пластины. Пытаемся. На дальний поплыл я. Поплывли, да, да, поплыли, поплыли. Джек, ты где? Я уже туда бегу. Плыву, ага, то есть. Ага. Такеши, Такеша! А чё реанимизация не было? Мы сами забыли? пошли в Сумфе. Смысле... Конечно, мы сами пошли. Чё, сбор был? Не Были? было никакого. Я писал, Скажи где пожалуйста. сбор. Жёлтые нарушили массово, они в 10 минут поплыли на водку. От, откат, откат, откат запрашивай. У меня есть откат. Ну, у меня не было, понимаете? Ну, по сути, вот реально, вот скажи... Быстрее вот никого быстрее. Бегу, мы взяли, свое, я, бегу, бегу, взяли бегу. свои патроны. Бля. Давай Ну, я... чисто да, в организацию, потому что мы типа в системе, короче, можно там отлистать. Ну, блядь, я же говорю, меня наше. не было, понимаешь? меня не ну, было. Кроме меня были еще люди, которые ну, на Ты идёшь, типа, где играть пластины? Если мы золотаем, мы, типа, между собой поделим. Ну да, по сути, да. Потому что не было сбора, непонятно. Ну не, а да. что, по походу АФК, да? Морской был, я Не-не-не, но... какой АФК? А, оставь, а, мне, оставь, оставь мне компоненты. Да, череп, да, ну, вы бы могли для Аргиза лутать, и мы бы больше ездили на МП, те же ограбления. Но я так понял, что склад с брониками я просто буду закрывать. Типа... Красавчики есть ну, там. Бля, ты меня не, не оставил, нифига. Альергии. Это хорошо. Потому вообще ничего не, раз... не оставил. я за лодкой поплыл до них. Ну, а, а, давай а, а, а, Давай у них заберем лодку. Так я куда поплыл? Я сейчас лодку поплыву. Я за тобой. Пусть они на дальнем стоят, пацаны стоят на Давайте дальнем. Замен. А, и мы Бл за лодкой украдем у них лодку. Джек, я за тобой. Бля, ты еще Бл патронов, блядь. Арчи, ты что, дурак? Тыща патронов. Да не, я локидывал. Ой блин, выглядел? они меня увидели, Витас, влево плыви, слева обойдём. Да, я не локидывал ничего. Давай на, на, на средний поехал поплыли? На средний. А на среднем нет лодки. А, да. Жек, вы где делись? Мы плывем я за Мы хотим угнать подплывает. лодку. Я на череп слева. Я чё вырую вот, это не спрыгну? Стойте Жертвы там. А... Череп. Короче. По-моему, Мара сейчас будет выходить на берег. Ну, растульте их. Они я сейчас Я плыву за ней. Я был... за неонка. Зачем <связан> ты выплывёте, блядь? Держите остров, пожалуйста, блядь. Дальний я прод... здесь остров, один. Держи. А, он <связан> ты тоже там стоишь. Ну, да. а, а мы угодим все. лодку и к вам приедем. Все. И будем лутать. Ладно, ладно, ладно. Вы по расчету взяли или нет? Я не знаю. Они стреляют по тебе, Джек, да? Не, не у них это... лодка без водил он вышел. Давай, угоняй ее. Давайте красиво сейчас сделаем, блядь. Угоняй, Сейчас Убил его одного. Сводил, а, он, а, он, а я с острова по ним тулю, прикинь, они на парашете стоят. Вот и по... сейчас инфа пройдёт, защитите меня. А вам инфа ребят. Стопадо. Лодку вот да, защитите. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Я пытаюсь. Угоняй лодку, а я их попараюсь. Прикрой меня, е прикрой меня. Все, я все интересно, он зовут сюда, что-то. Держите, остро. Вот, да ты плывешь. Да, да, это я. А я сейчас на парашютике подожду, пока он выйдет, короче, и растули его нахуй, и к вам приеду, приду, Попробуй, там еще один водила. Да, тут это, тут нормально, короче. Попробуйте, да, ну, заебись. Пусть интересно. пацаны лутайте туда, остатки сиди сиди, ты джек ты сиди да да нет, нет. а чуть на парашют никто у них не приходит на этом на, на на этом на острове на черепе А можно водку лутать сюда да да лутай кидай, кидай, да. отлично все все туда кидайте с парашюта все заебись мне. вот он джек, дебил, ты сиди я сижу Мы бы увидели этот муф, Сиди, сиди, сиди. Или давай я посижу, ты возьмешь. Не-не, это скатил. Слушай, а чё у них на черепе нет никого? Ты кого-то растулил там? Да. Так на черепе нету никого. Было, было, справа по мне стреляли, с правого парашюта. Когда я в лодку садился, там еще одна лодка была с водителем. Я на левом вообще не... Я, короче, стою на маленьком острове, смотрю на Попробуй череп. Попробуй, там череп... еще лодка была. Попробую эту лодку Жаль, взять. а что мы делаем? Делим А, угнать ее силы, тоже? Да? Ну, Жень, смотря, что она там, там. Ну все, все понял. А, все вы лутайте пока. Нахуй. А я тоже попробую лодку вот, угнать. Мне, в принципе, это... Ну, посмотрим. А, да, да, все, заберем, остров полностью. Только... Заберем, по... заберем, конечно. Я все скидываю нахуй. Дело в том, что я тоже еще слуги. О, лодка какая-то плывет. Где? А, блядь. Слева справа? Откуда? Откуда? С песков? С пляжа? плывет. черепа. К нам? Черепа. Не знаю, на меня ехала. Это я умернул. По твою душу, походу. Сейчас огляну. Ты сейчас где вообще ведь... э, э, э, Бля, по мне туля, ты я. Никого не вижу. Вообще никого не вижу, Джек. Рядом с тобой. Не, я говорю, Меня убили, блядь. Где, где? Я, короче, под водой нырял, короче, они с острова, похоже. Ты же говорил, там нету никого. Бля, я же потом сказал, лодка какая-то есть. Шавы тут налутали. Может на парашют на тот на шавы пойдем и Да, да, ПП тоже забираем. Не, не, ПП тоже все залупываете. Ну все, забираем. Понял? на те точки нас по моему не пустят они да не все туда не Так что пусть они вы знаете в конце что за мув сделаете стой короче вы вы пойдете и попробуйте у них лодки еще украсть да да да да саласик и ничего короче пока ничего не делим главное чтобы ты выжил, а потом уже начинаем смотреть и все остальное это сейчас не ну, это же разберёмся, Вы пока лутайте. О, что было, да чё вы все не не О, чё, не Да, замучалось. не что, отбился. А я голову. завис, короче. Дайте я витаминку, не противопоказаний нету. Завис, походу, брат. Не, не завис мне, перетиму. Через... А я завис, короче. Игра зависла, блядь. Он тоже играет, или Да-да, я же говорю. Да, да, я стал витаминку убирать человеку на против. Ну, я, короче, Мне даже я админи не отвечает, что желтый раньше времени. Поехали. Отвечает, да? Не, не отвечает. Да. Блядь. Блядь, блядь, ебать, почти Да. тысяч блядь, нормально. Ладно. В пятиноморской бой разболели, да. Что, серьезно? Ну так же получается. Там за... Ну там чуть-чуть осталось Джек, пару ходок и все, мы ну, уже нахуй. Только не проебите, пожалуйста, лодку. Да, ну, это ну, самое. Не, ну, не, ну Джек не... за это ответственность. Шоу его казним нахуй. Джек, ну я шучу, братан, ты я тебя еще не знаю, ты можешь шуток не понимаешь. Так, разделик. Я, короче, не скинул. Так, у меня все вырыбли, блять, плоды. Я, короче, вообще, мне накачать нахуй себя, блять Четвертый рызак вообще нихуя не могу тягать, блять, пиздец нахуй. Заебало, так он быстро садится Арчи это походу последняя входка да? да на пистолет забираем да? Ну, да, мать, мать, мать. Мать, мать. на пистолет не подожди, надо стой стой подожди я вот 700 беру ну а 200 забери короче не не не берем дальше на шв пойдем острова все да. пошли вы пошли выгружайтесь по максимуму в меня и ага. уходите еще где-то попробуйте вот оно, э, вручную это? да я так понял да, вручную идите У -у -у. и попробуйте понял. в идеале будет если вы тоже лодочника высадите моем на парашют вот этот который ближе к нам на теряйте только аккуратно, ну, блять, не откиси. Попугайте их, постреляй просто, по, не постреляй, понимаете? Они, стреляй, короче, стреляй. На наш, они там залутались, походу, они на наш остров поплыли, блядь. Ты стреляй, попробуй его высадить, попугай э -э, его, да блять. Да я сейчас в воде, сейчас, сейчас, сейчас. Блин, они щас. меня сейчас убьют. Да, Шарик, без патронов у меня зависло. Убили тебя, Жек, да? Нет. Это... Блять, Джек, нахуй, давайте уходите, блядь, короче. Меня убивают, у, у, уходите. блядь, уходите. Отсюда нельзя уезжать. Э, блядь, только не проебите лодку, пожалуйста. Ну, блин, меня с преследуют. Сзади, сзади меня с этим убили вообще, блядь. Как понятно, Жак ужа, короче, все, лут закончится. Да я пытаюсь, нельзя отсюда выезжать с территории, пока МБ не закончится, понимаете? Да, я понял, 7 минут. Ну поездишь, блядь. А, а пацаны откисли тоже? Мы в тебя верим. Да меня убили, я, короче, стрелял, которого типа нашего убили, они на остров высадились там, который без парашюта, блядь, его убили. Я по ним начал стрелять, а меня сзади зашел, который. Вообще сзади, на этом острове, на котором он вы высадился, убил. Там их, короче, кучу вагаса, вагаса, не вагаса кучу. у меня убили. Вагаса куча. У меня они стреляли, я не знаю, я патронов кому-то не было. Не, по... не, начал... надо я... бывает, ты ванинку. Арчи, я... тебя же убили, да, ты видел? Да, да, да. А, Джек, а убили, давай ты, я машину ты, подгоню, ты, как Три, по-моему, зашло, или два точно, я видел. Там целая толпа, короче, зашла. Слышишь? Слышишь? А Слышишь, нельзя возвращаться. Да я понимаю, я просто отъеду подальше. И куда подгонишь? Ну, помнишь, где ты, блядь, куда-нибудь подальше, когда время закончится. Да сейчас меня сюда куда я тебе подгоню? Еще 6 минут надо лежить. Да, <звы> живей <звы> У них коротыши, походу, блин, они с лодки стреляют, блин. Ну вот так же меня убили. Курица, курица. Чем? Да нет, Джек просто езди, блять, нахуй. Я пока, короче, э подгоню машину и тебе включу демку, ну через 6 минут, пока держись. Не, демку не буду. Сколько. Да Ты так где-нибудь разгрузим, да. Да подожди, еще надо будет разгрузим, да. Он, ну я вам быть. что говорю, вы мне уже говорите, куда подъехать я я ничего... да Еще подожди еще целых пять минут, блядь. Это довольно-таки долго, блядь, жить не стреляет, блядь. нет. Значит, главное среди за своим. Копаем. Я короче оторвался от них и за островком спрятался. Да, да, да, чекай там отрезать его лица, блядь. Если меня соснуло, меня за Давай, давай. Короче, Джек, время закончится, я тебя буду ждать там ближе, где, знаешь, где выгружаются эти э, дальнобойщики? нефть, где выгружаются. Вот, ну, чуть-чуть не доезжая до туда, помнишь, вот ты там тоже стоял? Как бы. Вообще у нас вот, вот так вот, короче, если такая хуйня происходит, мы, короче, на мало рынке там э, каракары подъезжаем, там, там мы это. Ну, на малой пар... диавтор, я... там вот... Только не фракционную пригоняю. Да, я... А, Думаю, личку, личку? Конечно. конечно, личку. Ты что там будут логи, потом нам еще придяю. А, ну давай так. сейчас личков... А там чисто это, по-свойски, я вам доверяю. То, что мне перепало, это вообще, так, чрезмерно, нормально. Хоть что-то на логе Я зря умер. Сколько нас пятеро было? Мы же четвером были. Пятый куда-то пропал. То я пропал. Пятый. А не было пятого, никто с нами не ездил. Мы вчетвером. Да просто в ТЭ заходили и все. А то нормально. Я... <бросить> Жак, давай, может, так и сделаем. Может, на этой... На малой автоярморке там... Не, не, не, не. Я пойду вот где нефть сдают... Ну, сейчас, короче, 6 минут я... Расскажу. Да, вот где нефть сдают, там этот есть пещера. Помнишь пещеру, да, Витя? Да, да, да. Вот там размывают. Я щас подъеду туда. Короче, туда на третий ступ, типа, да? А на личке туда ехать, Джек, да? Я так да, да, да, да. Ой, это, блин, я не запомнил, А наша тачка живая? Нет, я туда откинул свои плоды, блядь. А, ну, заберешь ее, попросишь влеснуть. Она там, она там. Помнишь? С 103, по -моему, бывает, ну там две рыбы, по-моему. Это и... тени султаны легко будет. Ну, да. Не переживай. Жек, что там? Охоты за тобой нет, нормально всё? Вроде отставить типа, потом. Они да зарпи... за запарились Они за ним гоняться. Так и шо, получается Вагаса взяли, да? Ты видишь, вообще кто сбоку тебя был? Меня Вагасы убивали. Я водить, водил Вагаса высидел. Вот, у меня Вагаса убили, видишь. нас двоих Вагаса убили. Так кроме них я он ничего Да, вагаса тоже такие не, не пальцем делали. Ну. ну они нарушили. Их там за это откинуть Админ говорит Типа Жалобу да. Жалобу залить? Блад, бать, ебучий Блад А, а ты не написала но смотреть не не вариант блядь, Смотреть за блядь, этим всем делать Как будто у них сейчас дело МП что, блядь, не смотрят, блядь. Ну давай я жалобу напишу У меня есть отказ Напиши. Сейчас. У тебя же видно было? Ну у меня видно было, да, просто как вот. Пусть откаты у них тебе О, мне кто-то звонит. Да, что нам закончится. А, понял, почему? понял. По поводу Завершено. Все, да? все Витас, ты ну, там, Витас. меня не получается. очень что Да. У меня там а есть здесь, парни? А, ну, да, Че, сдавать надо, что ли? Ну, если вы хотите, чтобы у нас было больше МП, то да, потому что броников у нас осталось 23 штуки. Да. Давай тогда так сделаем. Если ты мероприятие какое-то такие же готовишь, которое с брониками, тогда мы скинем все. Согласен так? Мы только вчера ну, ты... ездили. Мы сегодня поедем. На какое? На ружейку? Ну, да, мы ну, вчера не на ружейку, мы вчера на эту штуку ну, ездили. Ну, всеми поводу, да, я не знаю. Ну, ездишь, может, получат, блядь. ну, я не знаю, как это порешать, ребят. Не Давай, не, в Аргу надо скидывать, потому что это да. организация, это хуйня По-любому, вообще надо скидывать что-то. Mm -hmm. джек решает, mm -hmm. короче, сам. Давай мы, короче, замутимся мы и можем... это, Такиши, решим, что почему чему и, короче, скинем в Аргу Общак 100%. Мы там, в принципе, и один осад только залог, а, да. Джек, я вот на заправке. А, а, куда Я же тебе сказал, куда Блядь, вот, я... где вот где туннель. Вот где лутвар дропается. Понял? Ты понял, Витя? Нет, я нифига не понял, короче. Ну, смотри помнишь, где мы тогда разгружались? Где, типа, туннеля? Там еще лутвар бывает. Островок такой длинноватый, вот по нему ну, тут пляж какой-то вот. Я вот на пляж приехал. Ближе к нефти. Вот. Все, а ты выдвигаешься? Какая нефть? Я в другую сторону поехал. Не нефтевышки, а вот... А, ты в другую сторону поехал? Блядь. Ну как, мы всегда разгружали. Ну мы, я помню, разгружали мы вот возле нефти. Где вот дальнобойщики нефти. Короче, едь туда, вот, где без вар бывает, электрики туда ездить. Ну вот я здесь. Парни, парни, а где Сружика находится? Второй? Без понятия. А, всё, я... Ну, с... на эту сторону спустись на пляж. Я на пляже. <звучит> Я тебя не вижу. Вот, нет. На сторону морского боя спустись. Под электрикой электрикой, где без базы. Понимаешь? Да, да. Ты где встал, мне там неудобно. Блядь, я машину утопил. Блин, ты жофлишь что ли? Блин, парни, а очень на морском? <связь> да. Э, а, что, а, что, а, а, а, а где пацаны? Не могу, не могу. Иди, ответьте, ну, так, как морской бонус <связь> закончился. Не просто, типа, скриншот там были. Не, не ну блин, ты сам. вообще. Ну, не, просто с отката скриншот сделаю. Там, короче, вагаса летуют, ты понял, Кокеш? Вагасы, короче, да, они нарушили. Так на нарушили массу в 10 минут на лодках уже. Какешин откат, откат минут, есть, короче. заливаем такие Просто скриншот с отката. Все, больше ничего не надо. На, Что ар... дай... а сюда, арчи. Они Здесь правила или потом типа на это ставим казарную карту типа где без вар, где вот этот завод да да да да вот со стороны МБ тут спуск есть ну удобно я туда выйду думаю риски... как я выжил это вообще же куда подъезжать да вот я вам вообще, говорю, вообще. говорю, говорю, говорю, говорю, машину топил. Э, я еду, шка, я только выехал, я короче через полета бы еду. Лучше ну, его арчи бы. Куда ехать? нарез рез? Да какой рез, блять? Э -э электрики, электрики, где трубы, э электрики, где безвар проходит. В общем, парень, как будете что-то скидывать варгу, вы меня позовите, я скинул наш общий бум-мбин, где у нас бежат боеприпасы. Mm -hmm. Электрики, где без вар. Джек, можешь сказать, где эти, это? Я без уже вар, говорил, да. у меня уже голова болит. Не, скажите, тебе пожалуйста, Витас где электрики, где путь, без проходит да? А где там без варм? работал? А ты нефть разгружал где? Не работал, я Даля... как Красный, сейчас Демок. я тебе демку тогда включу. Или дети э, скупы. Вот там вот я шарю. это да какие скупы? Не надо, где скупы. Ты далеко арчи. Вот, подъезжаю. Да, вот-вот-вот я тебя вижу. Короче, э, где конопля, где? Это, где ну, нахуя ты там? Он все, туда не все, поедет. не приезжай больше, мы уже сейчас загрузим. Куда ехать, блядь? Подгони поближе, подгони Какие Какие движения где-то есть? Где нужна помощь? Да, да, да. Единь, быстрее, быстрее, я... Нет, блин, я что твою машину красавица. не вижу. Ладно. сам зарубить, Давайте зарубим. все на безвар собираемся. Кайкай просе, блин, Грузи, грузи, грузи, грузи. На безвар, ребята, давайте собираемся. На безвар. С тех, есть. Вон там Тип приехал, если у нас сейчас. А что за Тип? Фёдорович, мы сейчас в два 2 да, на два. приедем да, здесь, да, с Джейсеном Я посижу, если у меня сейчас этого... В первой игре да, ну кто там старший? Он у нас в Дискорде вебку показывает Хорошо, не письмо Ты тоже в эту сторону письмегай Тогда соболезную иди всем, иди, кто там иди. сидит Джек, где цементовозка, туда ехать? Где снимать цементовозка? Битва, где безвар электрики, бывает. Вот там, со стороны морского боя. Это вот завода. Ну я тебе дохочу объяснить. А ты мой, на безваре не, не участвовал? Да. я участвую, я в первой, блядь. На первом Бизваре. Типа это тип этот приехал. Какой тип-то? Да я откуда узнаю какой тип? меня? он сто раз сказал куда приехать. куда приехать? Куда приехать? Он уехал, а? Так, электрики ты говоришь. Это по-моему завод. Да завод. Завод, завод возле завода мы. Да, да, да, да, да. Че сказали завод? Он уехал? Да, пока не вижу, да, походу. А где тут машину, Витя с утопил, приезжает? Да я пешком бегу до вас. Далеко? Ну вот, к заводу подбегаю. Бля, все... А где это завода уходится? Ты демку-то смотришь мою, нет? Просто взгляни. ты плюс. Видишь? Вот и надо, блядь, да. Ты чекнул? Сейчас, сейчас, сейчас. Я не понимаю. Мне что-то Транзистор. Давайте все. Скажешь, короче, я отчет. Ну, как будет смотреть. Че, это онлайн. Сейчас, сейчас, сейчас загрузится. Э, Покаж карту, и все, я еду. Покажи карту. Все, я вижу. Покажи карту. У -у -у, я понял. Давай, я а у тебя редукса ещё стоит, блядь. Жайка, вот тут. На, ближе, подъеду, прикивай меня, видишь? Тут мотоциклист где-то катается поближе. Я не знаю, чего хочет. Арчи, я сейчас тебе передам. Ну давай, я как раз освобожу всё. Меня кидай, а Давай я буду просто убрать с лодки и я, я кидать. По тысяче, да, сможешь? по 1200 не я только по 1000 могу кидай да, кидай кидай я сейчас Сергей буду выходить он дайте ему пластин я ухожу на ферме надо да не не не стопе да стараюсь. да стол, что не не стол, меня кто-то поружал кто то, -то с делал Хорошо. а че вот такие что требуют что ли ты мы не слышал? Да, мы ничего не будем давать, нифига себе. Я тоже тогда. Да. Тогда так. Давайте так, это его ходишь, тогда ничего не даваем. Да, Давай, во, короче, во всех это, этих, когда никто ходите, никто не собирал, я пошел в соло, я суечусь тут. И да, отдавай, как... короче, воздух. Да. Вы что? Пятый ранг я мог сейчас слиться ну куда ехать? Давай на заправке, где мы с тобой сдыбались туда. Понял? Мы грузимся джек Джек, ну я тебя жду, короче, на этих, на пожами Хорошо? Ты мне что-то подгунишь, чисто. Давай на парковке пятого ЖК, потому что там нельзя тулить. пятого ЖК... Возле Больки. Ну, там удобная парковка такая маленькая это наше это все будет. мы это все сами за, за... Шок, сами все сделали. Едут, да. ну так он не так говорит ты слышишь а как он говорит делитесь горпостинами не будем не, мы ничего не делить джек слышишь? нам ж, не хватает броников Дух. на мероприятие а почему они не собирают, не суетятся? Блять? Ну, о -о -о. Это а, Выходи оттуда. Говорю, Она давайте пустая. Давайте это. все. Раздели все уже. Э так и так. На нет, короче. Вот это все. Больше нету, все. А он ничего не может делать. Потому что ну, вы единственные, которые, блядь, онлайн. И ребята, которые работают. Я согласен с тобой полностью. Я тебя никак не уволят. Что-то начинает, блядь. В смысле уволят? Меня, ну, думающие держит, типа, что меня не уволили. Я не буду уволить. Я не этим, да. и... тебя уволить. Типа... Я не типа, не больше знает или чайник они? я специально такой ранг беру, чтобы нигде ничего не павить. А знаю знаю лучшие правила. Конечно. Арчи, ты куда я едешь? Хуй знает я знаю, что ты блядь, Пацан слова. Даже если ты в другой аргии ты никому ничего не, не скажешь. Блядь. Это я знаю. Ты куда приехал? Его выкинул что? А, да? а? а, не не не не я не ты где парковка на же. нас привез я короче отключусь mm -hmm. Арчи, довези да. меня до ЖК 6 сначала. Я возьму машину и к вам. Что потому что там делить сейчас будем. Нарядный. А потом езжайте на ЖК 5. И и там это, второй, значит, блядь. это, слышь, а че не за это? Смотри, Джек, что ты начинаешь обижаться? Сказать нихуя нету и все. Я тоже подтвержу, ничего нету, нам осталось, блядь, то, что мы выстрелили, и все, ничего нету, Они же все слышали. Уже сказано, что есть. Ну и шо, ничего нету, сбор был? Не было сбора, и все. В чем дело? Что вы начинаете мутить, ничего нету, все, до свидания. Ничего нету, Лавка закрыта, да? Да, конечно, блядь, кто сами собирает, блядь, организаторы, А ещё и мод стоит, Такие... Между Это собой под... Меня. Вы, Вы знаете, сколько я пластин залутал? Сколько? Ну, по-твоему? Ну, с двух островов ты залутал. Ну, где-то 20. Почему с двух? Или 30. А, а с одного только? лодки были. <laughs> я еще же лодочник. А, нихуя! 34 у нас, короче, в общем. А Боже. мне надо было на этом острове, на маленьком островке, и стоять надо было. Блин, я тебя послушал, то, что ты говоришь, укради лодку, я пошел туда, и мне там распурили, дай. Блин, ну... Ну, не... зато это вариант был бы. Это хороший вариант, Витя. Да, вот он в лодку угнал, там уже где-то, не знаю, тысячи четыреста было. Да, он уже... А всё вот и нихуя не прыгал. лоханулись, да? Арчи, сначала на К-6. Ну, да. да, да, да, да. Я тут выпрыгну. Ой, я валял, упал, есть. вернитесь. Алло, я... сейчас, сейчас чуть подзавеси. Ну, я, я пешком побегу, вон Давай. Витаса пособи. Просто садись Витас, не багажик просто. А -а -а -а. <связывая> не, я предлагаю такое, короче. Ну вот так и получилось, мы потратили свои патроны, блин, свое все имущество там. У меня там Калашевы. <связывая> <С> О, <патроны. связывая> О, ну конечно, мы себе возместили, все. До свидос. И, а вообще, по сути, пусть она даль, дальше думает. Четыре пластины отдадим ему. Э, Джек, ты куда побежал? Ну, сейчас куда я машину машину выгоню тоже. А зачем ему что-то отдавать? Не, ну дайте мне хоть одну пластинку, блядь. Не, сейчас поровну распилим. И 4 им отдадим, чтобы ну, 30 ровно было у нас. Ну, короче, сейчас ровно что не получится остатки, то ему. блядь, мне еще, эти забрать. А где ты говоришь ЖК? 5 или 2 ЖК? Пятый, пятый, возле боль. А ты где, Алан? Вот сюда, иди. Вот смотрите, сюда, ребят, 970. 73 909 773 семьдесят в 1861 нет ты иди Надо сейчас говорить. мы калькулятором будем делить Не, я и просто все. Говорю, давай все поровну распилиться алла меняемся машинами <связывая> это оригинальный пацан, что... я понимаю, вообще уважаю чисто за это за желание, спасибо, у меня красиво. Сейчас пока пластины распилим. Нет, Жек, дели, короче, ты колил, короче. По 7 пластин, ну я от 3 поделил. Нихуя и сколько остатки, бабок но. Остатки и так далее. Все я начинаю вас кидать. Угу. Что там что-то Джек еще есть? Патрончиков. Да, да, сейчас дальше, дальше делик. Джек, ну дай что-нибудь эти э, компоненты на Есть. Да, да, да. Мне надо задвижной компонент один. И все, остальное могу это основ... основной поменять. О, дай мне основное. Кто там э, хотел поменять? И ты мне задвижной тебе основной дам. Давай. Да, что а, вы а у меня задвижного даже нет на ему я дам задвижное тебе основной все я тебе давал Алла. Угу. так дальше девина наши вы потом ну вы подходите. давай по подписчики дай нет, сколько там всего? Вот это пока надо. Наташ говорил, 9773. Давай дели 9773. Не знаю, Джек, смотри сам, короче. По 2400. Мы все, короче, тут поделим, да? Да-да-да. Ну все, тогда нормально. Это, поднимите меня обратно, я приеду на безвар. Ровно буду. У меня тут дела просто. Какие дела могут быть? ]まあ, uh, ну, блядь, мы на морской бой съездили. Приез... Морской я... бой уже закончился? Нет, вот только вот он закончился. Почему морской бой вам важнее, чем без ВАР? Ну, морской же 18... Я приеду. Вооружать мне не надо. Всё. Нужно приехать заранее занять ТЕРУ. Всё. Я же говорю, я не могу приехать. У меня тут дела. Витос, какие у тебя дела вы, уже, покажу, высоты, вы Зачистили и... все уже, едьте домой. Мы. Блять, долго объяснять, ребята. Я сейчас занят, я приеду, но вовремя вы. Злутаются Витос без себя. Госи, ничего там ты не, не золота. Просто ейте, ж нахер их высылай Они и так там все сами вывезут. Багерка, а, у нас а, ФМ вообще не ездили, мы в соло забрали. Пару островов. Ну все, в себя лутаю и уезжаю что там. Ну вот лутаю, вы мне просто это... Короче, повысьте обратно, что у меня раздало. Потому что тебя нет на территории. Я буду, будет. буду. Об этом кто-то знал? Нет. И вообще впредь это, ну хуйня такая, ставить морского и вышеучинения. Чего вы там? Э да. Вот ребятам догрузи да, дальше. Сейчас еще вот вид задам. Бля, меня разжаловали, прикинь, в этом безваре, то что я не приехал. Ну ладно, ну, бывает зато ты с патронами. <с Блин, нахер я Кабан выгнал тут место страшное Алан, ты чё ещё не разгрузился? Ой, я только это, я получился. сейчас подключился Чё ты, Алан, Алан? Я здесь, Все, я разгрузил ты к нему подходи. Да по да. На мне подходи. Вот висик, кисику подходи. Вот кисику. Кисик? Кисик край? Да да. да. А, Один. Как его? Арчи что? Алиенов для да. кисик край вообще. Блядь. Для меня лично. Че надо, ребята, пошёп, побыстрее, потому что у меня без варовля. Ну ща я могу тоже построить. Ну он тебе дал уже нашего Да, стоит. он пару косарей да, да, он О, да, да, да. Так, на ПП 5974. Все, ребят, и на. Не не на ПП еще 1400. О -о -о. При этом было с вами съездить, честно говоря. А ты вот боялся. Да потому что боялся там некоторые, блядь. Э, как сказать, блядь, слюксов, которые зашли, блядь, там кипиши навели, блядь, вот это мы проебали, блядь. Помнишь, Джек? Была такая mm -hmm. херня. Слюксов какие-то типы, блядь, триммер, блядь, зашли, А, блядь. да, бегай, Алла. Джек, давай, ты еще шесть. 1861 на этот, как его, рабавик, то есть, где? Сколько? 1861. 465. Сейчас, сейчас, аллон еще один раз убьет. 465. Это все, да? Не дробовик, да, есть. Mm. Так, нас на пу mm. 24 патрона. Mm. когда я yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. mm. не буду брать? У меня, короче, 219. Mm. Дай мне 1 я... Я с... я <рошу> <рошу> а на Она <рошу> вот эти вот. Колаши, сколько, сколько на снайпу патронов? 54 а -а -а. 50, Ну я десятку заберу и все Витя, дай ему десятку По 54 на левик. А -а -а -а, кому, кому Аллану дать, да? На, Ревик. Аллан... на Ревик вам скидываю Я, они во мне А, -а, -а эти вот компоненты Аллану вот эти... дать 10 Кому дать-то, ебте Давай, Аллан. короче, 5 патронов, Алан. Ой, бля, спасибо Ребят, ребят, вот эти всё. компоненты. Я кровати, вам дал пистолет, на ревик. А вейтер не дал? Да, дал, дал, дал, дал. А дал. Есть, есть. Я тебе дал. Есть. Так, все, да? Ну компоненты говорю, пистолеты, травоплавики, калаши, кому? А на ППшке есть? На ППшке есть компоненты? Не, эти компоненты не, не, не, не надо не. мне, пацаны. Не надо, не надо. Ну, ну, все. Да, да, да. ну все, ребят, хороший а -а -а. дел сделали, я могу так сказать. Нет. Блядь. Да, если что, откаты. с вас Это не откаты. слышите? Да, это, с давайте, его. это стойте, мы где сидим? С нами кто там на морском бое? Вита, вот мы сейчас и сидим. Давайте решим, что говорить организатору, если что. Не, решает. я сейчас ему шесть этих дам пластин. Что Шо все отвечали одинаково, если что? Шесть да, 6 ветер, Вот и зиму. в их Прошли. доля шесть пластин и все вот из нишек, что остался я hey, это я тебе буду спрашивать там отдельно так, да вот. мне пофигу кто что будет спрашивать а, ну все так вот. же самое я буду это все, все, есть, я согласен с этим полностью так. А это не справедливо не вообще то мы собрались и мы поехали блядь что не так ему мы сделали делаем, да. все ладно ребят удачно удачно, лол семейный перехожу да надо на безбар готовиться Алло, люди, бай бай бай! где все? 30 онлайн, обезварив 15 человек Животные тиммеца будут сейчас Ребят, у меня не было времени всех предупредить Там ситуация такая произошла Надо было решать сразу Витос, честно, пока все равно у нас без да, у нас, блядь, другая хуйня сейчас Ну, блядь, я вас бы не беспокоил, если бы, блядь, мне не повысили Ну, ты просто отписал бы в АФК, то что я на марсе Ну, блядь, не до этого было Ну, не до этого, Витоз, значит, сидите, молча Просто у нас две фунты пытаться сжать у нас кисик, блядь, или кто? А, кефир, блядь не знаю, Кесикер домой едет, блядь, знаю, трали... не успеть скорее Али бы сломал? Че мы делаем, Кисик? там справа у ебана, слева у ебана уберем у каких, на трампах или на люксах? А у собора есть у в трампов идти, если только типа они послабее бля, я вообще предлагаю в кого-то стать разъебать, потому что бессмысленно, тут стоять нас а сколько нас вообще по Дайте мне. Давайте это станем посчитаемся. Давайте строим. Угу. 15. Так ходить не позвали, без языка, только тратить оружие будет раньше. Да встаньте, кто там, блядь, бильярд играет? бильярдисты Блядь, как ударить по этому ебучему бильярду Владеус? ВС силу, блять. Ну, я в руках. Ну, я в руках. Ну, не что Давайте уже это по теме, алло, ребят. Давайте все сюда вставить. У нас 17 человек. Ну, не так уже плохо. Здесь 19. Ну, один при этом 17. Остальные где вообще хуй знает? Б 30 майн просто. Форма. Ну Яков Вейнштейн это не считается, он не ходит сюда. Че, ну спасим я нахуй, пикните его, блядь. Я вчера ну, тачки не тачки. Не хотите, я его принял. Блять. Ну вчера он тачки страховал. Страхова, бля. Чтобы чтобы Зачем полный? Почему бану? Ну да нету, как всегда, куда-то. Вот нас 19 человек здесь стоит. Ну, алло, блядь, вы, блядь, бильярдисты, блядь, хуевы. Вы можете подойти, типа. Можете встать, раз. нет, ребят. Я подожди, сейчас, что. Дойдем мы еще, для время, 7 минут, б. Построиться надо, а ложь, блядь. Ребят, вы чаровки, те на морском бою, те в бильярд играют. Вы издеваетесь? Я И что, издеваетесь? Их еженервный тик будет. А кто считает? Нахуй вас все посчитали, блядь, сколько? разницы типа. Один ебер, другой дразницу, и разница. разница. Все Сутик, их, их все равно фул стак в смысла не посчитают. У нас а так видно, что мало бля, нихуя, блять, а, а все время я на, я без, на безварах а чувствую, чуть-чуть вот опоздал, вовсе, короче, вовсе, и пиздец. Стой, какого я... хуя, блядь, на 31 человек и на безваре 17, блядь. Ну, 18 Считал, 20, еще, один еще один едет в Кисик, он с сразу... острова. Бежит, этот вид вроде. К хуя мы Всем... сейчас два острова забрали нахуй. Пиздец, блядь, Что за залупа, я не понял, блядь. Чё, Кисика, женская походка, блядь? Да, блядь, смешательный. края нету. Чё у вас все с шипами у меня, вон как, в танке? у нас мало блять нас у нас четко они в нас да будет стоять или что? нет они на гору бегут к трампам Разбегитесь. сбегайтесь от их тоже так же как и нас типа этих клоунов слева. их фул, они фулл так на справа там 6 человек только направо перетянулись на горку остальные все слева они с двух сторон будут нажимать надо наверху к ним встать просто и все я не знаю сейчас либо сейчас что будем делать либо сейчас Либо сейчас. Нам нужен мы либо встаем в кого-то и падаем <связь> Падаю, <связи> с горы. Слева, справа. Стой, подожди. Е есть, короче, еще варик. Можем за теру ждать пять минут, пока они друг друга перехуялись. Mm -hmm. Либо yeah. можем, короче, перетянуться с в сторону Диора позиции Диоры по-любому пойдут люксов кушать. Просто потом зайти Диором и люксом снимать. Все за зону бежали. Только варик, да, -то есть варик, что будут. У нас пять минут будет. Тогда, по идее, сниму Диору ну год до диоровской позиции пешком за зоной добежим просто и войдем потом ну а ч смысл стоять сейчас справа слева выебут нас кто-то на Брабусе приехал ну, я. Чё, я приеду чё? еще на жд зона кончилась еще? Говор... еще ближе могли бы поставить? нормально я он далеко он стоял а, он сейчас о, бежать. погоду поменяли Давайте перетягиваем здесь, пока где в позиции потихоньку. Вы только вниз спускаетесь, а мне кажется, надо вот тут вот за LG. Ну, да, Спасибо, этот, кто за большем. Чтоб энфу не дали. А в центр стать не варит? Не-не-не, там с трех сторон вы ч? Но заходить на прогрузе тоже такая вся идея. Ну подождем 5 минут после. Люксы ну, на, на наше место перешли. Мы можем мы на их, их место встать. Мы можем встать на их место и просто их попинать. А да. о, -о, о, подожди, я. Тут да... другая хуйня, тут рампы в диорах встают. Серьезно? Да. Кисик, это чужая у тебя походка, блядь. Женская мах. Не позорься. Ты, блядь, знаешь, спрашиваешь, блядь. Интеллект. Можем просто чуть ниже горы встать и, и, и просто в лоб в лоб с люксами ебашиться Да, смысл, блять. Ну она с мало все равно. позори себе как хочу, так и хожу, блядь. Так нет, хуя в том, что они тимятся с люксами, блять. Трампы с люксами тим. Че смысл с ними стреляться, если они все равно и так и так выигрывают. Подожди, стой, смотри, смотри, смотри, кто у нас на берегу стоит вообще? Диориста там стоит на берегу, на прямой. Вот там Промпами, донат. да? А слева кто там на берегу стоит? Диоры слева могут типа зайти Люксы вроде бы перетянулись, а? Yeah? Мы mm. можем сейчас стать на ту позицию, просто всех люксов типа забрить. Mm, хуёвая идея Ну а диоры они закрутят по пляжу? Ну Диоры может быть, да Там половина... Тут зависит вся хуйня Диоры, Диоры! Диоры половину упадут 100% Если они встали в кого-то мы можем потом в Диору просто зайти все. Ну, просто говорю, мы ждем. просто в Диоры -то... заходим тогда в территорию туда? Не-не-не, да, пока не зачем? заходим, на позднем тайминге в Диору просто Пять минут ждём Безбор начался? Нет. вы перетянитесь к ЖДшке, где тачки стоят, что вы там стали. Будем по пляжу в спину заходить к Диорам, заодно там от этого... От этого сейчас Диору выйдет то, то, что мы типа будем спину там попасть. Они с трампами стоят, они сейчас друг друга схавают, мы просто в спину залетим. Диорам тоже в спину некрасиво. Да там может Трампа вывезут. Общем, Какой Трамп их для Диоры разъебут сейчас всех? Откуда ты знаешь, Данил? Ты вылезли, прям блядь. уверен то, что... Типа, а да, они, да. они же с люксами, блядь, Тим. Хуй вот они ничего не сделали. Диоры сейчас всех спахавают. Да, там, они да. с люксами, Тим. Понимаешь, им люксы помогут. Так люксы вот они стоят на так говорить так говорите, вот, и у нас 100% уверен то, что Диоры типа... Да я знаю, вот, что понимаешь, Диоры... Понимаешь, что, что с... Диоры даже ну, не 25 человек собираются так же, Они говорят. в разных углах карты стоят. Как они друг друга что-то сделают? Че, тут подумай. Где mm -hmm. сейчас люксы стоят и где... А че там все стоят? А ты понимаешь что, что сейчас э, блядь, трампы блядь, с правой блядь. стороны стоят, а с левой, типа, они даже чека не будут трампы С левую тиру. Потому что там они видишь, будут знать, что они хотят. Там еще горки слева трампы бегают с люксами он на этой, блядь. Понченые идиоты. Алло, народ, стенитесь на ЖД направо, где мы тачки ставим, чего вы там стоите? Или вы оттуда потом пешком побежите, блядь? Сейчас зона проклятая ну, там уже не немножко... нужны типа они не за зоны стояли И они сейчас будут заходить вы не за зону стояли не они блять трампы он думает да что делать снизу сверху они где на горе на они там около этого около водички Влад, Нэмс зашл ФМ. Он давно там. Ч, скинемся по Трампам? Не -не -не -не. Давай. Хуйня в том, что половина трампов или кто там льцов слева на горке бегают. Конечно, они будут mm -hmm. последние секунд заходить. И если они будут заходить на поздном тайминге, то что будете делать вы? Заходить будет на Трампы, вот. Трампы. А вот бегут эти кто это аудитория Значит зайдем чуть левее в горку. они а, не понял, что половина трампов зашло, да? Нет <с еще. Какие Лукаенов? Целых нету, это синдикаты. Вот какие-то синдикаты, у них. Я так понял, синдикатов черная форма. У Лукаенов, блять, нету на первом безваре Какая на форма, кефир скажи? серая ну вот, а это что, черный что ли? Это это... На, это, на, на это вообще похуй, у меня сейчас другой вопрос а где люди вообще наши? где люди, у нас вообще 10 человек а а они все на другой стороне стоят он, там у горы так вы можете стянуться к нам на ждшку, нет? В сторону. подожди, вот сейчас, если трампы будет на последней минуте заходить, нам придется на в гору заходить наш да, ну мы то что, мы то в любом случае зайдем. главное, что просто двусторонне заходить не понял, это кто у нас тут? из нашей да. семьи кто-то около аэропорта был сейчас. выебил нахуй это кто едет? я не понял ну посмотри, Яков может патрулировать okay. а то, Алекс, это ты бежишь? да, да, ща пойду один зону убегает Блять, у нас mm. какой-то еще на то не закрываются, не закрываются скажите мне, пожалуйста, где у нас люди? Мы один, стороне... один на другой вот тут рядом со Тихо, мной. тихо, тихо, мы вообще справа на ЖДшке Вон там, кисик, вон там Где тачки стоят А по Мы же хотели в спину к Диорскому позицию заходить мы хотели все машина машину Сейчас трампы, походу, заходи, к Диорам в спину будут Мы можем в спину к трампам зайти а чё Дэни Люкс перешёл в эти Шо, трампы? трампы заходят, трампы да, в зону трампы заходят. Да, трампы зашли, трампы зашли в зону к Диорам. Не все заходят. Все заходят? Все, все, все. Чё, идём, чё остались? Не-не-не, идем. Не, не идём. Не-не, подожди, рано ещё. Тут друг другу установлю. Чё заходят они? Чё, раз очков быстро нахалуются? А вот Диоры заходят. Диор последний заходит. Ну, мы можем кстати. поближе я да, да короче, ровно. смотрите, выбирайте, либо заходим через левую гору, блять, либо в спину к трампам. Спину к трамплуампам. Пустись их, пустить, решает он, Колю. здесь, так. Ну вот, справа ну, на пляж Смотрите, только в зону не зайдите. Кто бы Ну пойдем, пойдем, феворский, все вправо, сняли сюда, пойдем по правой стороне. Один, <связь> 3 только надо Слан, быстрее, так там минут, две минуты, минуту. Две минуты, но через минуту, полторы минуты Минуты идипс. Стой, и Дар, зачем ты заехал так близко машину? Чё, закуриваемся? На деватой, на деватой. Не-не-не, подожди, на деватой. Ну, по верху давайте пойдем как... или нет, по, давайте, по пляжу? Давайте, по пляжу надо, внизу, по пляжу заходить. По низу, по низу сто процентов. Только все прям растянулись, все прям, все-все-все. Мне кажется, сверху тоже надо ну, было. Закур да. пошел, ребят. У нас все приехали, получается? Нет, там какая-то гордка осталась. В зону. Заходим. 45 секунд. Все И все растянуть. Все растяг. Чё, заходим? Кто с них заходит? Тут пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, все пошли, все пошли, пошли, растяг... пошли, а, они оказались на горе, блядь. Они растянулись, Я думал, улдеоры, бля, с кем-то будут, блядь, они кого-то встали. Ну они с этих трампов схавали. Пропали, да, мы зашли. это, они сейчас Понимаешь, мы у Диоров, мы зашли, а у Диоров уже 7000 очков, нахуй. не схавали трампов. Они трампов, схавали. Они трампов захавали, да, моментально, моментально. и все на. Короче, Диоры забирают, да, походу? Да я не знаю, тут Диоров подержи, много да. я не в Больке. Они я вижу, да. в они там сейчас в Рассу другую говорят, очень неожиданно. Садитесь, не сержак, кто там, задний выход. Они на больнице говорят, они в что а мы в них зашли. Да мы заходили в трампов вообще. Жить эти... а не, взять? вообще мы думали трампы живые будут. Тебе да, пару человек. Садитесь, я просто не думал, бля, что бля, осталось Алекс, так? Алекс, останется. Алекс, слышь, хан. Че я бать, тебе я тебе сказал? Не верил, что, блять, диоры их в минуту сожрут. Там все равно Диоров мало осталось, немного их осталось. Сделали гадость с Диором, пиздец. Я тут эти, есть, эти. эти. Я да сказал, не мы, мы не сделали. Сказал, да мы гадость не за... сделали. Да и нас сделали, нам не мы ничего почему не сделали. С Русями они... только не общаются, чтобы гадости их делали. господи. А... Я угадал, для... ей... что они меньше за минуту их сожрут нахуй, худеоры. Да какая разница, пусть лучше Дюдоры выигрывают, чем другие, кто нибудь блять. Нас бы по любому схавали, куда бы мы ни встали там. Но с людей У нас людей мало, ты. У нас с люксы, блядь, с правой стороны в горе и с левой эти долбоебы, блядь. Какая разница куда вставать? Диора хотя бы по очкам может выиграть благодаря нам. Нас один хуй зажали с двух сторон. Ну, ребят, подходите тут. Да не кому блядь, короче, говоря, входа. Зашли, блядь, зону сразу очки стоять. забрали, нахуй, а может там по специальному слизи? Да, хуй его, Не, вряд ли. Да это пиздец, как ты, блядь? Ну там дров, человек 10-12 был. Мы их еще похавали, так нормально там. Мы зашли и все зажались, Там спереди эти стреляли, мы никак не могли жить. Да, да, да. Там вот это я захожу, хуя. Видишь, я типа хотел вперед пробежать с там люди стоят дома зашибись. Да, они, они нас принимали кстати. Если они, блядь, почти в сухую трампу, сложили, блядь. Вот у меня подъебали, блядь. Вот, ну, я ожидаю, короче, кого-нибудь а, на, на, на оружейном складе, потому что, блядь, я оружие не могу теперь, блядь, иксовым сделать. Ну и тоз будешь в следующий раз писать там. Приедь, Алексей, плиз. А тут у меня я не могу. Положил я ревик, а забрать, его, а забрать не могу. Положил? А забрать ее не могу. Положил я, норма. И карабин и мне надо XOM сделать. Это пиздец. Это жестко. Ну так бы все равно все типа, по люксам отдались его. Погнали в Get эту а, может... а кто? А чья идея была бы меня понизить? Походить да нет, это масло. Чья идея была понизить это Да. Всех а, понизили кого всегда. не было на безваре. То я же был на безваре. Ты не был на безваре, ты был на этих... Там Москомбойнице. Ну, по факту-то я был на безваре, По правильно? факту тебя не было. Ни на Тере, ни в дискорде. На безваре ты я был. Ты был на безваре, но тебя не было на Тере, да, когда мы строились и на этом... И, и, и в дискорде тебя не было. Это По факту. Бля, ну, в натуре, Уж, пусть лучше Диора выигрывать, ебал я сам отдавать. Да у Диоров там очков много. Я сегодня пор, они сожрали, блядь. Они в 11 тысяч уже набрали, они да. соло автроцикл остались. Да-да-да. Вы магазин? Нет. Давайте вот здесь. Я вообще не хуйня взял, а как они так сделают, Диор, пиздец, блять, просто нахуй. Но они до пятой минут стоят, два, два стака сажрать, блядь. Прогрузит рафлиш. Хотя они ожидали. Комп прокрутил. Ну, вы Они развернулись, но сапку не ожидали. Да, а я блин, <связать> Они фабрики нахуй. Они <связать> <с вами. связать> Бля, ну кстати, слышите, если бы мы зашли через горку, могли бы выиграть. Какую горку? <связать> ну вот эта слева, которая была. Нифига, ты ч, там открытая позиция. А полф идио. Нас бадиора не сожрали. Клубника заспаунилась если бы мы с люксами только за фазе смотрим карту ой mm, да, блять а, я их а, не, блядь, не могу на как бы, а, слева кто стоял у а, турексов никого там не было братан может был там наверное. где берег там бы тиоры да. нас зажали с люксами Так нет тиоры ну что короче до пятого чё я тебя убью сейчас задание заданием давай Ситуация yeah. была. Мы сначала стояли we're наши we're позиции, там слева, блядь, стояли Люксы на береге, блядь, а справа Трампы, нахуй. И вот когда мы зоны съебались, Трампы пошли в Диоров, а Люксы заняли нашу позицию, блядь. We're Это we're вообще бред ебаный. Мы, бред, просто сдохли. Да мы бы сдохли, они бы нас сожрали с двух сторон. Не, И, Трампы же ушли к этим... Они доктор. ушли после того, как мы зоны вышли. Там надо как-то посмотреть, типа, на переливку на трансфер команд, потому что там Дэнни Люкс, например, там еще пару людей было из Люксов этих в трампах. Такого трампа в первый Безарстр, ну, самый первый. Ну, а Дэнни Люкс с ними, с трампами заходил. Я, ну, типа, между вторым и первым Безарстр, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас, если он левел, конечно, типа, в Люкса бран, то я думаю, да. Ну, если мне это никто не будет, нахер никому не надо. Ладно, все равно говно был похуй. Не, без то может быть не говно был. Но... Они входят, можете подминуть все, чтобы не входить. Кто входит? Ну бля, я не знаю, насчет. Четвертый у тебя в голове входит? Нет, вон видишь уже раз четвертый появился, он типа да, не входят, уже женить Может, а, может а -а -а. кто-нибудь подъехать на семейный дом? Я вот тут уже загребался ждать. Мне автобус нужен. Мне нужна помощь. Из-замов пока. Че, какая помощь? Ну со склада, блять, мое оружие за, не могу. Какое у тебя оружие? Ревики, карабин. Поло положил номера стереть. И... Карапин. Всё. А кто автобус выполнял, там, в смысле, воспользоваться автобусом, типа, работать им или ехать? А <сос> что я смешного ть? сказал? Карабин. Что смешного? карапин Карабин, понял? Карабин, я сказал. Карабин, карабин. А, ну, сейчас тоже там карабин забрать. Положил <соспорядок> и карабин. <соспорядок> да они же ебать. Они не могут не флотить. Пошлите их с затулим около этой церкви, а? Ебать, я еду. Я близко. А кого? Там, в ЗЛО, тупые. Ну, я их ну блядь. Тупые. Высирать поехал. Пыльный. Бля, бля, бля, бля. бля. Высиратор, блядь, ангел нахуй. Бля. Бля. Кто там влудил, кто там женится? Моррин, блядь. Просто это... Тупые? Тупы? Я вот сейчас эти клубнички ищу. Вообще да, нихуя нет. непонятная карта. опа Солота. Уже не ищу клубнички Солота. нахуй. Солота. Уже не ищу две клубнички нахуй. Колксам <свят> да? Сбор, на, на коллабораторах. Ой, блять, я этим армянам нахуй сейчас выстрел, одну слово нахуй меня забанит опять. <свят> Давайте. <свят> <выдаст>. <свят> Адриан, тут нашу, нашу, нашу... Флот убей, флот убей. <свят> а, Один вопрос остался. Да, напали да, напали. Пойдем, заберешь мое пора, оружие. Нахуй, поеду, да Блин, все хорошо. Бля, потом разберемся а все. все, Хорош, блядь. все блядь, вы охуели, нахуй. Это Дарк все сделал, все. Ребята, все в гараж лаб напали. Пиздай ему, пиздок, бля. Дай ему, пиздай ему, дай ему, пиздол, дай ему да. пиздол в гараж. Может, они дайте... его... Может кто подняться? Можете флот убить, блять. Кто-нибудь нахуй мне ответит? Сколько людей надо на нарколабу? 15 максимум. 15 максимум. Сколько нас тут? Карабин, и. Ревик там лежит мой. То есть, мы пошли в гараж здесь. Я вас жду, короче, на банкомате, на котором обычно группа Окей. Кай, можешь мне выдать, пожалуйста? Давайте выдать. Что тебе нужно? Броники нельзя отлично. Ну нет. что тебе? Ангел, что тебе? А мне, короче... блять. Э, блядь. Давай, Д давай, думай. Давай, буллпап, короче, 300 патрон. Э, Нихуя себе того. А броню можно, да? Нет, нет, нельзя, нельзя, нельзя. Я обычно 50 выдаю, бля. Слудите, алло. Нельзя, нельзя броня. Смысл, Можно уже давно. А, Нихуя себе талало. Да серьезно? Закур, дарк. закур, давай. Четыречку течет. Чтобы нас до давно Ну, лабусы не отбивали, Да, Да, все, помню. Всем пизда, блядь. Сейчас я покажу, блядь, какой я им нахуй. Сейчас опять на проверку вызовут. Ебаный в рот. Теперь мне надо стоять еще в очереди здесь, нахуй. Давайте собираемся, короче, там у или где-то там... Кому чего выдать? Кому чего выдать? О, я сейчас за стрим снайплю его. Двести патронов мне дайте. Это армянский стример. Ереван 1530. Пока и дай Кокса мне. Блять, а Кокса что нельзя? Ай, приходя, О, Франк, Ереван, Ереван. Их 10 человек. На патроны, на, в, на, на в, Они на крышу залазют. Ааа, с... за на фс А нету что-то они так. Все, спасибо. Да, да. Так, стойте, давай начать Данил, Данил, Данил, давай, Алекс на улице садится, иначе баг будет. Да не, не сюда. Давайте, пацаны, разнесем. Где уже? Чё, Что, же не ходить на улицу Точно, да, броники нельзя? Нельзя. Нельзя, а, нельзя. Ты -S1. G -S1? G Я уже давно не ездил. В буре? Напоминаю, что во время ловили бургер. Да. Ну да, еще ещё не видел. А кто Смысл В смысле бургер? На это на накладываешь а на а накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь нет нет нет нет нет у меня нет накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь накладываешь вообще как раз рядом мы. Надо построиться деле. там еще, чтоб 16 было и зайти. Я, может быть, немножко казах, конечно. слышишь но... походу, смотри, лабас слетает, добавили, лабу это... быть, -лаба слетает смотрите, ну, добавили новую лапу на мир арпара. Может быть, чуть-чуть еще. Одна какая-то нарколабас слетает смотрите. добавили новую. 21-й Хотите ловить, типа, вы это... Да. Я я благо... Давайте другую ловить, пробуйте. Какого нам сейчас защитить надо? Ларко, бру... соков. А, вам это замки надо выдать. А мы быстренько на... по массу, грубым манеризмом едем а на форд быстрее. А там Все У организации какая рация? Краев не будет, у нас нападение на нарколаб. давай, подъезжай сюда, банкомат. Господа, кто не про жизнь. На ФЗ, сейчас будет с времени, защита, Сколько у вас там было? Да сейчас отобьем там 5-10 минут на фз. Алло? Че? Сколько у вас на банкомате? Нас, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 6, 7, 8. 8 Еще у нас тут трое. Я жду быстрее всех, бля, быстрее, пожалуйста. А За закур можно, сейчас да? Всех точно. Все? Да, все? да. Можно, можно, А, не вышли с зоны, не вышли с зоны они вышли из дона из него не, не а а выйдет да? куда, куда вы побежали? но ну, а что построение же у нас алена нахуй. кто бежал, блядь? алю, что вы делаете? Нет, что я, я, я уже закурился, ну ебанно да, ну че, мы идемте? блядь, на нас есть закуримся, закуримся, закуримся, закуримся закурим, закурим, закурим. погнали сверху то позойтем у нас да, да, да, да сверху зайдем растянемся. да, нет, нет их восемь человек Во всем не ровно Не ебать меня за ровно Пошли дальше Вы что своих убиваете? Вы совсем ровно да, карабин, карабин, карабин подберите Карабин подберите Добивайся их сразу Бери карабин на мне где, где, где ты? Вот, на курунку трава не надо меня добивать, нет. Да надо тебя добить, смысл. Где еще? Еще есть? А этих добиваем, да? Соломай, Добивайте всех улыбки. Потому что нас 15 тут. Вы все говно! Ребята, добейте меня, сержака. Спасибо. И меня добейте, блядь, держал. 300 патронов, кроме кому. Вс. Это мое сюда вс. Вс, Джейсон, Джейсон. Вы просто порвались. Сейчас да, релогаемся, засу... релогаемся, люблю, сейчас да? на ФЗ, короче. Хорошо, так, я понимаешь. побежал, пацаны, я ухожу. Ну, да? Это расформа, типа? Бля, лизерка другая. Нет, это лавка. Какой-то стараюсь, А, он, он сот хочет брать. Слышишь? Да не возьмет он. Короче, слышишь это? Сейчас, Джейсон, релогаемся Ой, на дар, ФЗ. Там сейчас у нас защита против ФМ. Прекрасно. Да, я... Сейчас прям? Ну, 8 будет. Дарко, Давай, давайте, Фэ, мы ждем вас, бля. тим прямо сейчас, да? Ну бля, может прямо сейчас жило. Скризоны, выйдите и вы кьюжить. Пизда тебе Почему я гаташка подкризить Да это мы тут 9 человек. Да, и скрин сделать когда ты бьется ее. Зачем Здесь не Давайте потом соберемся на. Кстати, да, они расходите сейчас. заряженный. Которую они тебя мне тоже Как раз они будут сейчас бить. <заряжен> а ты может... ребит А часов к, часам к восьми забить этот магазин. <заряжен> Если карабин мой, опасно. Четырнадцать человек там, пятнадцать человек. Да А. Да ты поднял, мой ревер. Чего? Ты поднял, ревер. Кого поднял? Револьвер мой. Что поднял? Револьвер. Кроме, можешь ли, пожалуйста, патрон надать? Смотри, а, вот. Я черт, ебаный. Я, ебал. я, я, ебал. За я вообще занимался. Я 250. Так, я понял. Я хру. Кто поднял? Я-я. Бля, бай, да, да, да, да, да, я это улыбнусь, смотри, нахуй. Все хватит. Какого Адриан он хочет? Ну пизда, блять, сейчас лежать буду. Все они ссортись. Во жесткий чем. Агрессивно, агрессивно. Так, ты не садишься на Я, блять, случайно. С чем все выходит из зоны? не мне я подожду это блять 9 раунда Вы там все еще да да да да да видите в игре да да да другим да без вара аудиторы Они опять открыл написал. пушку минус 12. Опа, я сделал скриншот, перестать вступать другим. Все, вы чекаем такой стиль Рассказывай, высказывай свое мнение, учитесь, рассказывает. Ага. Ну все, уводи... да, сейчас Страхи. Не бойтесь сегодня. Теперь собираю людей на этот на магазин. Да поехали. Так, он мне на кассе, накап... караш... давай. Да, да, да. Подтерток. Подожди, блядь, где куруми? Тут сидел. Не, Нет, нет. Дайте из он... головы страсти болезни. Он мне он должен дать мой карабин. И 300 патронов. Он уже на черном рынке. Лежит. Он, он даже мне ничего не продает. Он в худе сидит, наверное. А да, его нет в зоне, вроде. Он Покапу в капухуде сидит уже. Чекай. Я его сейчас пере... Всегда. В каптер в каптерс ну где он сверху машины стоят ходи на капт кисун кисун кисун кисун кисун что ты хочешь, надо с семьей заниматься так участвует, он, он участвует, я видел элис феникс элис феникс, это с ее нету арчи квин арчи квин арчи, тоже с по-моему нету Клой Акарден. Это бип потом времени кикнул. А уже 19:30, ребята, чего по времени? Мы успеем, успеем, не беспокойся Так, Алмаз Шелби. А его вновь. А он, он активит, но он уехал, и сына вот тоже. Так, это, это край Арианкуто. Я здесь, здесь уже. Все. Джессус Мальбара. Здравствуйте, товарищи. Джессус Мальбора. Никто не тянем. Нет Шелби? его. Но он посещает, наверное, Я да, как да нет, давно не, не было давно. Егор Край. А, Че, край... Че? Че ты, Джек? Харди присутствует. Что да. значит, что 200 человек, блядь. Армин. Армин, Олег. Всегда Аллегра. тут, всегда тут. Все, брат. Да попизди он... мне, блядь, всегда он. Не плодите, пожалуйста, ну. Дальше пошли коптеры. Коптеров мы не торговим, они у нас спортсмены отдыхают. Коптеры их да лучше не трогать. Коптеры, они то Ой. бывают, то не бывают. Это по-разному. Они же на плюсы залетают. Так, сколько нас собралось? Сейчас краи приедут, да, они на на нарколапу отбивали. На падение. скоро вас дождем. Я, уже, я, подъезжаем, я, уже подъезжаем, уже подъезжаем. Почему Вуди Вуди вообще заходил сегодня в игру? Вуди а сегодня не было его. За него там это ж, Машка. Нет, там. нет, мне Вуди сам нужен, он говорил то, что чтобы я его принял. Он уже второй день уже не да, заходит в, в игру. Походу занят в игру. Не, вчера он был. Просто он вот. да. Эфира за патроны его не скажешь да, слышишь, там такие кто там парковку тулит? Я на титульнике поставлю машину, чтобы они угнались титул. Я зарежу эту машину. Вот она, аккуратненько рядом с Бугатти. Смотри, какая красавица. Да ты застрахуй ее. Да мне впадло ехать, да сахар. Там все нормально, у стоит тачка что то блядь. слышишь, Росенбек, тут? Бладцов, походу, сейчас завтра снимут или сегодня. Когда у них срок заканчивается? У них письмарь. И сейчас еще и усник получили за то, что... Кокеша, зачем аккордианов кикаешь? Мы спрашиваем.